Ирина, красивое имя, решимости в детстве полна, А в жизни заступница мира, хорошая мать и жена. Ириша, Иринка, Ирина, где ты, там уют и покой, И многие в мире мужчины мечтают о Ире такой. Будь счастлива, наша Ириша, и радуй своей красотой, и лучшей для всех оставайся ты дочкою, мамой, женой. Ирина, греческое имя, символизирует покой. И мир во всем огромном мире всех поражает широтой своей души. Безмерно доброй и сверхрешительным характером судьба к ней очень благосклонна. Пусть одарит тебя подарками. Любовь ее переполняет. Всегда надежно и привлекательна. Мужчин своей красой сражает. Ты будь счастливой. Обязательно. Ты очень верная супруга и лучшая на свете мама. Мне повезло с такой подругой. С любимой, лучшей, самой-самой. Ирина, очень грациозно, прекрасна, женственно, умна. Ты словно лепесточек розы, кружи и радуйся сполна. Желаю ярче быть, чем звезды, успехов, волшебства, идей. И чтобы зеркальце сказало, на свете нет тебя милей.